Друзья, сегодня по воле случая оказалась в одном из красивейших мест Крыма в новом свете. Сегодня 1 октября 2021 года. 9 часов утра. Вот посмотрите, как красиво. Прям такой поселочек замечательный. Пляжи, конечно, уже пустые, потому что уже прохладно на улице. Но тем не менее, красота от этого меньше не стала. Посмотрите, какие горы живописный пейзаж такой, прямо завораживает природа, энергии здесь напитываешься, здорово, давно я не была в Новом Свете, так мне здесь нравится, обыкновенная красота, природа вообще супер. Поселочек находится между Видите, вот поселочек Новый Свет. Красивое архитектурное строение. Очень много нового. Вот я года два или три не была в Новом Свете. Очень много нового построили здесь, новых зданий. Думаю, вам тоже понравилось. Пока-пока, до новых встреч, ждите новых видео.